Давным-давно ведется спор о том, от, чего, от кого мы произошли. Мы мясоеды или мы вегетарианцы? Очень интересно его послушать, когда спорят два очень известных человека и ученых. Природа предусмотрела две серьезные, на мой взгляд, вещи. Первое. Мы хищники, и нам нужны белки животных. Расскажите, что вы хищники, подойдите к зеркалу и улыбнитесь. И вы поймете. Вот. А второе, очень важный аспект, да, это то, что природа нас сделала бинарными. Мы не можем существовать друг без друга, я имею в мужчин и женщин. Хотите жить долго, будьте в паре. И не будьте вегетарианцев. Ну, это лично. Пожалуйста. Еще один вопрос от вегетарианцев. Нет, нет вегетарианца, шесть лет сыроед, два с половиной года на видовом О, дайте пистолет Потому что меня потом будут спрашивать, как вы с Дмитрием согласны или нет, хочу согласен прийти. Ну, у меня два острых вопроса, перед этим я решила задобрить, рассказать результат про Айнорм. Все говорят про гормональную систему восстановления щитовидки, он колоссально действует на иммунитет. Пришла бабуля в офис и насмешила. Говорит, внук сказал, не буду я твои таблетки пить, вся школа переболела, один я хожу. Это, это было моим нормам. Это правда. У меня с таких случаев десятка. это правда. Вот, а теперь э, держитесь, или может вы меня, я вас не знаю. А, Человек-венец творения, вот именно пропитали вопрос. И почему же мы тогда а, не такие совершенные, как та же а, корова, вырабатывающая молоко, почему мы вообще должны зависит от наличия пойманной свиньи, сало ее взять, а корова в природе тоже, но так, она не даст молока, и яйца тоже прячут. Тогда жизнь человека, по вашей теории, зависит от наличия животных продуктов, которые их добровольно никогда не отдавали, пока их там не приручили и бартером не стали работать. Ваш цикл Крепса гениально нарисован мне понравился. Спасибо. Раз, так мог. Спасибо. Я его обожаю, я уже на его примере целый год показываю людям, что животный белок не нужен. Это к вопросу эзопа, да? Язык, брак мой. Могу объяснить даже убийство. Ну, смотрите, углерод водород, кислород, азот, потом сахара, глюкоза нужна, конечно, природная, не рафинированный сахар, а в продуктах нужен. Согласно циклу Крепсу, все мы вырабатываем жиры, белки, из глюкозы, плюс какие-то микроэлементы по пути цепляются. Вот, то есть, ваши рекомендации по животным источникам готового продукта только для, наверное, уже, ну, не человека, как венца творения, может быть, для человека, который атрофировались многие функции из за неправильного питания, экологии и так далее. То есть, мы, как совершенные существа, мы все вырабатываем, но... Переход с вот этих вот рельсов, по которым мы ехали, на, э, вернуться как бы, в первозданное состояние, он сложный, для организма сложный. Я поэтому на переходе ем ваш лед и железо, и все ем, и буду есть. Вот потому что ну, дефициты на переходе, пока микрофлора перестроится, их нельзя допускать. Мне лучше есть ваше чистое железо, чем всю свинью со всей хрилю, которая в ней содержится. Вот, да. ну, да, теперь. Да-да-да, поблагодарите. Поблагодарите, очень смело взялся, Ну я, знаешь, меня потом все будут все равно спрашивать, потому что знают это. Поэтому вопрос такой. Я не думаю, что вы считаете, что человек создан Богом или природой, или эволюцией хуже, чем корова, свинья там, и так далее, которые из растительной пищи берут все. Вот аминокислоты, они все берутся из растительной пищи. Это первое звено пищевой цепи, в биологии все знают. Потом, просто животные их аккумулируют в себе все восемь. Но ну, мы тоже все восемь можем собирать из разных растений. А в некоторых растениях все восемь сразу есть. Крапива, раски, пшеница, кедровая орехи. Поэтому, как если формулирую вопрос под завязку, да, согласно циклу Крепсу у нас все вырабатывается. То есть это получается для идеального организма, может и не нужны вот эти масла, яйца, мясо. Мы же сами не хуже коровы, можем выработать все то же самое, те же гемы. Когда хорошая микрофлора, вот с этим вы согласитесь? Спасибо большое за вопрос, попытаюсь ответить. Значит, я вам так скажу, исходя из своего опыта, знаний, там, я много путешествую, человек не венец природы. Далеко. Мы такие существа, мы уступаем по развитию, э, вот тем же самым коровам и так далее. Я почему объясню? Потому что вы правильно говорите, но мало не договариваете. Значит, чтобы я стал коровой, ну не коровой, да, Доком. я буду каждый день только и делать, что есть траву, да, и буду жить лет максимум 20. Мы не проводят, мы не Я понимаю, да, это можно словить с гориллой. То есть творец создал нас в цепи. Мы звено, одно из звеньев ползучей эволюции. И все развиваются, достигают своего пика вне зависимости, хотим мы этого или не хотим, и каждый развивается сам. И цикл наших атомов и микроэлементов построен таким образом что мы являемся очередным производственным звеном. Когда должны войти определенные элементы, что-то с ними произойти в процессе и выйти. Какие-то аминокислоты организм вырабатывает сам. Это дефицитные вещи, которых очень трудно найти в природе. Но то, что в природе найти можно, он сделал так, чтобы мы стали всеядными. И изначально человек всеяден. Я не зря сказал про сознание. И возьмите очень простой опыт, да, вот у нас нет семейных врачей, как в той же Японии и так далее, да, но когда врач, вы приходите к такому семейному врачу, он прежде чем поставить диагноз или что-то направить, смотрит, а кто ваша мама и папа, а кто дедушка и бабушка, а кто дети и так далее. Так вот касательно вегетарианского образа жизни, да, если вы хотите иметь здоровых детей, вы сначала родите, а потом становитесь вегетарианцем. Потому что информация передается на уровне генов, измененной природы и приспосабливает человека к жизни в той среде, в которой живет его материнский организм. Это биология. Да? И вот было замечено, что дети у вегетарианцев, это европейское исследование, имеют 15% процентов, да, в организме измененных, а их дети, если выживут, то 35%. Поэтому задача вегетарианства это задача сознания, не биологии. Тело вам может быть, сказать другое, но вы подавили свое тело. И в этом плане мы несовершенны, нам нужны эти микроэлементы. Я вот уже привел пример, да, сколько бы вы ферритин не поднимали, не будет, если строительного материала белка, из которого он связан, а это животный белок, не будет у вас, э, будет у вас анемия. Вот в чем проблема. Как, даже если вы наш препарат будете пить каждый день, не будет у вас результата. Давайте мы встретимся через год, и вы мне докажете либо обратное, либо прямое. То есть вот вещи такие, что это нужно понимать. Это ваш выбор, я его уважаю, на самом-то деле, да, я уважаю, что вот вы сделали и так далее, но он несет череду последствий и изменений. Вот серьезные, это было исследование, не мое, да, изменения даже на уровне психики, даже на уровне эмоционального впечатления, раздражительность, вспыльчивость, резкость, да, почему нет животных белков, значит, реакция в нервной системе происходит несколько по-другому. Поэтому, друзья, что хочется сказать. Что касается вегетарианства, веганства, сыроедения или другой какой-то системы питания, давайте не забывать о том, что мы в школе учили э, историю, учили математику. Ну, логику мы в школе не учили, но этот предмет тоже нужен был для того, чтобы понять. Вспомним 20 лет, ну, 50 лет назад. Кто учился в школе, вот как я, в, моей, в моем классе был один человек, который был слегка полным, даже не толстым. Сегодня это каждый второй практически. В школу, если вы придете в классе, ну, человек 5-10. А, а тогда ели мясо, тогда ели сало. Слово вегетарианец или сыроец звучало бы как что-то космическое потому что никто этого тогда не произносил не знал сегодня многое поменялось но не поменялось одно если мы что-то хотим для себя найти давайте так и будем говорить я для себя выбрал определенную систему она мне подходит и не навязывать это другим вот о чем хотел сказать и приятно что есть люди которые Используя разные методики питания, все-таки умеют договариваться. Давайте будем брать с них пример.